С я посвящаю строки которые сейчас вам пропою, и не сказать, не передать, как боле, что эту песню сам я. То приходится терпеть, их травмить, теплянские поступки, Которые поганят свои. Волота ли к ответу, увижу нет, немного подождем, когда наступят светлые моменты и засияет наш огромный дом. Еще о тех Не спрячь, не закрасишь И гнилосную душу просто так Надеюсь, вы все это уясните. Тори к ответу, бой журнал, и сутный день пришел, И вот настали светлые могилы.